Итак, доброе утро. Время около 6 часов утра. Наш номер бизнес-класса. Ну тут все как у всех. Вот, обычный вид из окна. Так всегда здесь бывает. Вот такие вот дела. Всего лишь старая Рига. Утро.